Всем здарова, с вами Гидро 94 и сегодня у нас реакция кликла, кажется нащупал номер 4 Николай Соболев, Марьяна Ро, Ресторатор, Руслан СМН, НД Продакшнс Блять! Сука! Мне кажется она сейчас начнёт со мной взаимодействовать, Я никогда так не нервничаю, как на съемках клеклака. Я не хочу наслаждать руки А что мне надо сделать? Наслаждать на руки Сразу две или по одной? Как хочешь А, Возле я ее. по одной, наверное да. Две я не отсидел Там член, там сказали, там член а это, ну, там уже были Да блять, да вот А шаверма и шаверма это одно и то же Чё там? Я надеюсь, что все пройдет хорошо. Главное не ссать, но сыкотно. Да ну ты! Короче, если сейчас прижмешь, она тебе не укусит. сейчас точно Нет. Я не попал, да? Блядь, Уга! Нифига он матерится, блин. Что-то, что-то, что это. Бля, эпитон. Змея. Близко, близко, очень близко. Ящерица. Так, если я эпилептик, я не умру, то что задену это? Что я проверим? Да нет, блять, да что за фигня? Я не могу это трогать. Какая-то хуйня вообще. не страшно. Это же все лишь тарелка с какой-то хуйней. Патрик, что это такое? Ресторатор это Мне кажется, она сейчас начнет со мной взаимодействовать. Который рэп ведет. Такие-то... Но она не бьет током. Просто я то Там какие-то червяки или змеи? Длинное что-то продолговатое. Я угадать, какие. Мне да. породу назвать Шаш! должен, типа. <связываем> да нет, из чего делал. А, -а, -а, -а, а, нет, сука! <связываем> я чувствую лавашек. Лавашек. <связываем> <связываем> <связываем> Бутерброд какой-то. <связываем> Это живое существо? Похоже на маленькую шаверму. Угадал. угадал. И все так просто. А, -а, -а, -а. я понял. Это какая-то шаурма. <связываем> Господи. Вот это вы меня нафугали! А я я триндец, как боюсь этой херни. Я просто триндец, как боюсь этой херни. Вы даже представить, сука, не можете. Да блядь! Да я не хотел, вообще, кто меня на это подписал? Он Там большие. Та шаурма? Молодец. Фу! Шурма что ли? Блин! <свят> <свят> Я там думаю уже как... <свят> Паук какой-то там, не знаю. <свят> Шаурма что ли? Да! <свят> Блять, Я дико боюсь шурмы, ребят! Вы себе представить не может, <свят> <что -то свят> сколько! Мармеладный что ли? Блядь, сука! <свят> <свят> Это самая страшная шаверма в моей жизни. Это еще не все, у тебя еще два ящика. Серьезно? Да, собрался уходить. Еще два. Блять. Жестко, нахуй, я шаверму испугался. Там сейчас вообще, блядь, сам сабвеб я тут наложу, нахуй. Опять ничего не О, ну это легко. Аккуратно, только аккуратно. Правда, вот, правда. Опять волосатый. Достал с достал ну вы больные, что ли? Нет. Ну что вы издеваетесь? Я просто не хочу, чтобы эта хуйня меня укусила. На просто за руки и все. Я не понимаю, что Николай Собов не может потрогать? Как язычок какой-то такой. Язычоком. Брежнева проделал. Там таракан? Нет, там ну... таракан. Не знаю. Почему? Я знаю. Так, так не получится. Так нельзя. Так нельзя. Почему? Я уже угадал. Я, блядь, дипломат. Я уже угадал. Да, блядь, я уверен. Я, я нет, читаю ты, эмоции людей по глазам. Ты, ты слышишь, чтобы мы сказали, да, там таракан. Фок, я понимаю, что там таракан. Тебе может понравиться. Нет, нет. Там мармеладка у дефир что-то может быть. Что там, блядь? Так это как орешки какие-то, нет? Ну это съедобное, да? Ну вы не прикалываетесь? В Китае, может, и съедобное. Сто процентов. А, что это такое? Кусняшки. Тараканы, что ли? Да. Да, аааа. Очень страшно, я водитель. Да нечего бояться. я бьюсь. Не отполз, не отполз, не отполз. Да как это не отполз? В смысле? Да хватит ее пугать! <mater> Нет! Да я не могу, ребята, это пиздец! Да чего ты, блядь, ты не представляешь, что это за хуйня ебаны! Я без единицы играл в Я другу доширак с ума сходил. Давай, давай! Ой, блядь, там что-то мокрое было немного. Это как-то червяк, это ж... Я теперь вот это понятно. Две минуты до утекли. Оно магнитит, как будто. Это магнитики, привет, Магнитики, привет, из Питер. Привет, из пиздец. А, нет, блядь! Сука! Я сейчас проехался бы на любой горке. Я сейчас на Шамбале, блядь, забрался бы в Портавентуре просто как нехуй. Да нет. Убил Анюту. Да как блять! Где они-то, блять, я убил? И чё ты на меня так смотришь? Я в да, блядь! Ну, чё-то я мне уже начинаю. Блядь, что это? Один салфетки взяла. Мою блядь, мать! Блядь, сука, там какая-то хуйня! Ребят, не знаешь, что это, там пиздец какой-то. Ты поймешь, что есть тараканы? Я не знаю, блядь, засчитать им не мусибал. Но это тараканы, чувак. Блядь, я ненавижу, сука, тараканов! не боюсь! Да боюсь я! Давай. Я готова сдаться! Ой, слабочка! О, это тараканчик! Быстро О, угадал. это он милый! Эти! Не улитки! черви, гусеницы, моллюски, омары, ам члены! к Ладно, мне кажется, практически угодно. Да, да! Полу, Ох, паучки, маленькие паучки, крабики, тараканчики. тараканчики. Да, тараканчики? Блядь, сука, я ненавижу ебучих тараканов! Больше <связывая> на свете ненавижу их! Какой миленький этот спит, маленький лег спать. <связывая> Прикольно. Вот того я бы на ощупь не угадала. Этот такой прям хороший был. <связывая> О, давай, давай. <связывая> Поехали! Есть, yes, все оно меня уху. Блять, тут уже голоса не работают, правда. Опять Мармелад, потом живые. Дальше по логике член должен. Да что ж ты придал? Член. это даже только пестебаться над ним решили. Ты хочешь увидеть фистинг, детка? Я покажу тебе его. Ха-ха-ха-ха-ха! Меня оно пощекотало немного. <смех> Блин, оно волосатое что ли? Ну, волосы там есть. Блять! Ты даже не оторвалась. <смех> <ничего. смех> Я почувствовала там какой-то волос. <смех> что это такое? Такое впечатление, будто это голова манекена с париком. Оно Но близко. Оно передвигается. <смех> Еще прислушался. Да это хуже, чем тараканы. Да ты угораешь что ли? <свес> да, как можно быть, кни книга Соболева путь <свес> хуже, тараканы? <свес> да не хочу сука, залазить, блядь. <свес> она такая неприятная, она такая мерзкая, я прям чувствую. Я <свес> не хочу, <свес> <свес> я боюсь. Это листочки какие-то. Я могу оторвать? <свес> Ребят, ну это пиздец, да ну нахер. Нет, ну блядь, ну нет. Не он может сделать свою собственную книгу. А оно три раза не кусается. Оно, оно, как будто волосатое, какое-то, да? Это что, такое? Это куда? А, что это такое? Нам кролик что-то живой, ну типа. Бля! Там что-то липкое. Если я аккуратно буду трогать, ничего не будет? Нет-нет, да не укусит. Я, я, я, я больше, чем уверен. 90% случаев не То есть, кого-то кукол кусало, получается. Голова кукла большая? Куклы! Я в Что там? Блять! Ну Зачем вы его шугаете? Ну, там что-то мягкое, типа, ну... Нам хвост, шапка, там шапка какая-то, одежда? Вадик, угадал.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 <связать> еще будет чуть пытается куклы наверное какая то да? <плес> на изи вообще я думал вы уже Джарахова туда заснули <связать> <связать> <связать> ну уже бери уже свою книгу <связать> чуваки это же блять это лучше а уже понял что его книга сразу я чувствую эту обертку понимаете, я ее ни с чем не спутаю это что путь к успеху? Это путь к успеху. Это такое расслабление после тараканов на самом деле. Я могу, типа, как мужик просто засунуть и посмотреть что-то. Блять! Что это? Там да. телефон с Android. Бабь, что а, блядь, что блядь, это блядь. Что блядь, очень страшно, нахуй. Вот. А я не могу ими жаммира. Нет, не надо. что нужно было сожрать, чтобы добить человека, Победившему в этот раз ресторатору понадобилось всего 5 минут 22 секунды, чтобы без лишнего шума справиться с тремя раундами тактильных оскорблений. Да, вот. свой Марьяна, адрес. Рот, Спасибо, ушло, что там... посмотрели и поставили лайк. Скоро мы позовем в наше шоу много эту... новых Личинку. крутых гостей. Поэтому подписывайся и жми на колокольчик, Включай, чтобы в числе первых были, узнавать о выходе всех шоу от команды Клик Клак. А также не забудь посмотреть не другие там, видео так. на нашем канале хоть и пишем в комментариях, там, давайте такого-то, такого-то. Ладно, если вам понравилось, подписывайтесь на канал Кликлака, и на меня есть понравилась реакция. Давайте до следующего видео.